Привет ребят, сегодня едем на почту, получать GoPro, посмотрим, что там пришло, будет небольшой обзорчик, не переключайтесь. Жена заполняет, вот такая вот посылочка, ребят. Ну, Ножек спросить? Ножницы. Давай ножницы возьмем. Сейчас спросим ножницы, посмотрим. есть наличие. там будет домой посмотрим вот ребята ура мужу подарок пришел на 9, 9 9 дней попозже но такую камеру решил заказать так камера ребят называется сиджи ким CG -кам, короче сидикам скрываем давай скрывай что там вообще за камера Слушай, а ты уже ее скрыла? Вот так вот туда я принесла. Туда, вниз. А туда и вверх. А вот она. Да. Что в ней? Интересно. Так. Сама камера. Камера. Ух ты. А -а -а. Да, камера. Не открывается. Или открывается вот эта штучка. Ну, не знаю, будем потом сейчас смотреть, пробовать. Наверное, открывается. Скорее всего. Ну давай комплектующие, что там есть у нас по комплектующим. Потом посмотрим, камеру включим. А? Давай. Что Ремешки. А что? А, что прикреплять. Ну, да. Вот зарядная. Какая-то штучка непонятная. Джифт. Ладно, в одном месте посмотрели, пошли в другое так. Главное зарядку в одно, а теперь здесь Это тут вот, наверное, крепление, крепление Здесь тоже крепление, тут тоже крепление Тут тоже крепление Слушай, а сам аккумулятор-то с чего заряжать-то? Где сама зарядная? Крепление, крепление, крепление, крепление. А вот эта штучка это еще сюда дополнительный а, экранчик. экранчик да, Смотри, сам положили. Одни крепления, а даже зарядного не дали. Ну и книжечку, как обычно. На русском нет. А там нет зарядного? Нет, тут не все досталось с тобой. Как же оно заряжается? Зато этих он. <связь> Наклеит так вот как хочешь заряжать ну, я так понял нет. что это просто с... в компьютер вставлять можно вот заряжать или а, тоже обычно говорят я не знаю смотри Оп. открываешь где вот тут вот что-то можно там что видишь, эта штучка можно mm -hmm. ее открывать где-то здесь значит должна открываться но не будем ломать вот ребят мы все-таки ее добились открыли вот так вот выглядит она без чехла Вот, вот тут разъемы USB Для телевизора и маленькая флешка ну, По-моему, на 32 гига Ну да, там на коробке написано Вот ее можно... Теперь куда ее? Вот сюда вставляем Потихонечку вот. 6000 рублей, ребят, и... стоит эта камера Прелесть как снимает, сейчас тоже будет. В этом же видео посмотрим, как она снимает. Сейчас попробую ее завести. Посмотреть, что там. Вот такая камера. Объемно очень. Ну да, это экшн-камера. Давай я вскрою. Еще. Когда работает. Сейчас мы ее вынем. А, эти кнопочки оказываются плюс-минус громкость. Как тут? А, вот и открыла вот смотри, тут еще можно, yeah. вот, видишь, ну да, снимает, пленку. маленькую пленочку снять, и вот здесь еще пленочка. Теперь, вот можно нажимать, включаем, вот громкость, и Wi-Fi еще ловит. А, да, с Wi-Fi. Да. И вот такой вот получается обзорчик от этого человечка, которому счастье такое привалило. Сейчас посмотрим, еще как она будет снимать. <смех> так. Ну вот так, ребята, снимает эта камера. Вот если видите картинку, такое изображение. От себя что еще хочу сказать, что камера снимает под водой вот я пробовал после этого видео будет видео о том как под водой она снимает но единственное что ну, когда вода малопрозрачная вот как в том видео у меня получилось которая будет сейчас выйдет после этого то она плохо снимает надо чтобы было освещенность. либо какой-то фонарик еще подвешивать она будет нормально под водой снимать вот эта камера кстати можно телевизор компьютера компьютер она как будет ну, дополнительная камера показывать в машину можно на место регистратора его поставить а там есть автомобильный режим он будет постоянно снимать дорогу и перезаписывать датчик движения там например вот только завели машину поехали камера автоматически включается вот. вот такая камера ну и все что по этой камере вроде Следующее видео будет снято на этой камеру. Посмотрите, как она снимает. Ну, всем пока. А, да, еще ссылка на эту камеру будет под видео. Камера куплена в Алиэкспрессе. Вот, будет ссылка на продавца. Кому интересно, заходите, посмотрите основные еще характеристики этой камеры. Ну, все. Всем пока. Не забудь подписаться.